Привет, психологи! Добро пожаловать на наш канал! Вы когда-нибудь чувствовали, что нравитесь кому-то? Только для того, чтобы обнаружить, что он отстраняется как раз в тот момент, когда между вами возникла эмоциональная связь? Возможно, они подавали вам смешанные сигналы или вы догадываетесь, что они боятся отказа. Для многих страх отказа мешает им эмоционально продвинуться в отношениях. Многие психологи предполагают, что когда человек проходит через негативный опыт, их чувства любви и страха могут быть связаны. Учитывая, что существуют исследования, подтверждающие эту теорию, вы не ошибетесь, если подумаете, что ваш спутник может быть нерешительным в новых отношениях из-за разбитого сердца. Как же это определить? Вот шесть признаков того, что вы кому-то нравитесь, но боитесь отказа. Первый – они нервничают рядом с вами. Когда кто-то нравится большинству людей, они могут немного нервничать, заикание, выделение пота, дрожащие руки –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 Вы пишете друг другу пожелания доброго утра и спокойной ночи, но потом они вдруг начинают быть занятыми и как будто исчезают. Возможно, они пытаются проверить, так ли вы заинтересованы в них. Но если вы тоже начинаете уходить в реакцию, они часто возвращаются, чтобы проверить вас. Почему? Потому что, как бы они ни чувствовали отказ, они все равно не могут не заботиться о вас. Номер четыре. Они говорили о вас с важными людьми в их жизни. Если вы слышали от важных людей в их жизни –